Как делечки ребятички? С вами я, Шерамида, и это у нас 13 серия. Вот да. Теперь мы можем. Что мы можем? Нам главное сейчас и выключить музыку, потому что она некоторых людей может раздражать. Вот. И нам надо взять и скрафтить пару. Вот. Я немного за кадром сделал, но надо еще две сделать. Поэтому мы сейчас крафтим. Еще я подготовился наперед. Кстати, насчет этой подготовки, которая у меня сейчас. Э, мне она нужна для вот, выращивания кристаллов. Мне надо какой-то белый. И это.. А, это мотус. Мне надо было горд взять. Теперь у меня все есть. Теперь мы нажимаем завершить. И у меня туда какие-то. А, 7. Сем... Это. Даже очень логично, но... а понятненько. Это чуть позже. Мы сейчас, мы сейчас должны сделать, я не знаю, хотя сапоги. А для этого нам надо сделать универсальный камень, который делается из чего-то. А это чего-то делается из каких-то кристаллов и камня. И я вспомнил, как называется вот эта вот штучка, которая у меня слева. Она называется вис. Да. Аура вис или как-то так. Ну, вис это точно. Вот. И, кстати, я что-то немного предпарщил с уходом. Потому что мне надо сейчас сделать вот так вот думаю вот столько хватит теперь вот здесь и вот так вот наперед на всякий случай даже получилось крафтить вот и поэтому мы идем вот на наполнитель кстати мне показалось что тут монстр а не еще одна тыква вот нам надо поставить вот где-то вот сюда и вот да. Все, теперь у нас все готово. Осталось баночки взять. Вот. А, одно взять и одно скрафтить. И все разложить по полочкам. Давайте-ка посмотрим. Что тут у нас? Нам надо две заколдованные ткани положить. Оп, оп, оп, оп, оп. Теперь нам надо положить а давайте-ка сделаем это поприкольней, типа, с помощью тык-тык-тык и все. Тык-тык-тык-тык. Так, э, что-то я забыл, мне кажется. И я забыл... Э, так, две есть, две есть, это есть. И мне, оказывается, надо вот так вот сделать. И посчитаем-ка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть предметов. Тут она, надо... да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, шесть предметов. Мне осталось взять где-то вот э мотуз движения и полет. Движение можно взять с э -э вот этих, М -м -м, на которых, короче, вагонетки их едут, да. И вот этот и, перо, полет, можно взять из пера, да. Поэтому сейчас я накормлю курицу, да, и там сделаю много чего интересного, что я вам не покажу. Ха -ха -ха -ха. Ну, знаете, я посмотрел, что мне... Ну, что еще двигается? И двигается поршень. И вот рельсы, которые тоже двигаются. Ну, мне кажется, кстати, может и правда сделать их. Они попроще крафтятся. Верно, я их и сделаю. Так, мне, короче, надо кварцевый генератор. Вот. А тут то тут много чего у меня есть. А вот кварца нету. <ш Right> Тут она потекло. Так, э -э -э. Слишком эффективненько. Вот я и сделал генератор. И мне осталось просто подождать, пока все сгенерируется. Да. А сколько я получу за 4? Ух ты, ну, знаете, не слишком много, но... Может, когда-то на что-то хватит. Ну, это мне должно хватить на парочку вот этих кристаллов. Вот. Это... Это один, один. Жалко, но... Это хотя бы что-то. Вот. Так, вот я вот сделал 128, и я стал... Ой, это на... Ой, нет, не так. Это мне надо взять банку и поставлю факел, потому что... Стоп, а где... Мне факелы пропали. Так, э -э, теперь опять берем банку. Так, мы взяли банку. Теперь их нам надо. Оп, м. Все. Не. Так, я уже собрал перо, только оно набирается, потому что я там да, собрал три стака. Вот. На будущее. Вот, да. И мне осталось положить мотиус вот и я в принципе могу за дар... ну сейчас вот э, так вот собрать собирать вот стоп а почему здесь воздух а отпираю воздух еще да да а я могу да я могу так вот я собрал вот эти баночки и ну они должны понадобиться для вот этого, как вы видите. Поэтому делаем вот так и вот так вот. И что-то не заработало. Да. Надо, мне кажется, что-то здесь добавить. Я узнал, что можно сделать вот так вот. <музык> вот так <музык> вот. И я так понял, она высасывает. Но поскольку мне немного... Всякие там анимации отключены, то ну и поэтому я это не вижу. Ну Но... да, она высасывается. Круто. Теперь у меня вот какие-то крутые батинки и... Ну, давайте-ка мы пропустим этот момент. Стоп, что это. Тут какая-то, короче, вот такая вот штучка. Квадратная появилась. Это какая-то вода прикольная. Да. А чё тут у тебя минус... Нестабильная. Да она нестабильная, типа как? М, А... А, нет, всё верно. Я просто подумал, что всё не работает, капец. Что у меня дома творится? Это что, это от... От выбросов? Я, короче, первый раз умер. Да. Не записалась, потому что я сразу не понял. Это, может, это. Короче, я узнал, что можно делать стабильный при помощи каких-либо свечей или черепов, или вот эти, как они там, стабилизаторов, да. Вот. И поэтому мне надо скрафтить... Я думал, пару свечей, чтобы было стабильное. Вау! Ты кто? Там мысли, слизи. А себе выпадает слизь? Так, нет нет нет нам надо прекратить, иначе мы еще опять что-то... То это ж фарм слизи! Так, опять расставлю. Два есть, вот тут нету вот этого. И чего там нету? Пера. Все. Стоп, на всякий случай. Пирож одну, одну. Так. Надо будет опять чить из баночки что-то заливать. Потому что тогда не было анимации. Так, хорошо, все. И... Все. Есть. Так, вот они не заряженные. И мне надо, чтобы зарядить, я посмотрел, э, под подзарядки. Он делается из вот этого, вот это делается из вот этого. Короче, мы сейчас идем много чего крафтить. Что? Пустотный хранитель. 50 хп. И он опасный. Это, наверное, оттуда. Ну, знаете, сейчас я надену вот это... И будем избивать его. Чё-то не ожидал, да? Не ожидал. Всё. Обалдеть! Ты тоже знаешь мощный. Он... Так, нет, подойди тихо. Под... А, -а, а Вот это босс! <IFURES> <cena. т hawars> <journalists> <ASF Survivor> Пока что он, конечно... Ну, это, мне кажется, ещё... Такой вы получили временное Временное и сушение, наверное. Мне кажется, это был такой легосенький, легенький. Вот. Потому что, ну, может быть и, наверное, сильнее. Вот. А я пока что ухюто. Опять и? Ладно. А чем у меня так голод тратится? Что я сделал? Ваш голод нельзя утолить обычной едой. Неестественный голод. Я понял. Но он как-то утолился. Я вот смотрю, и вот у меня какой-то голод. Во-первых, могу ли я... У -у -у. Вот так вот делать, короче. И 3, 2, 1, 0. Нет. А во-вторых, я уже сделал. Перестал подзарядки. Опять кушать. И мне осталось только... Только поставить и... Вот. И поставить на подзарядку топ вис тратится. Блин. Ладно. Для теста нам хватит. И все. Ну-ка, что тут у нас? Фу, вот эта скорость. Обалденно. Я теперь могу спидранер... спидранить Майнкрафт. Ну, а на этом, я думаю, мы закончим. Вы можете посмотреть видео справа или слева. Всем пока-пока.